Сотрудники КФУ выразили благодарность университетской клинике. В Казанском университете прошел прямой эфир, посвященный манипуляции соцсетей, поведения молодежи и цифровой след как новая реальность. Какие темы поднимались во время прямого эфира и на какие вопросы ответили гости студии, узнаете в следующем сюжете. Гостями студии прямого эфира, посвященного теме манипуляции соцсетей, поведения молодежи и цифровой след как новая реальность, стали проректор по общим вопросам Решат Гузееров, директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский и заведующий кафедры конституционного и административного права Евгений Султанов. По традиции, ведущим прямого эфира стал Леонид Толчинский, декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Основной повесткой на собрании стал вопрос, как соцсети могут воздействовать на современную молодежь и тот факт, что любое действие в интернете не остается незамеченным. Надо сказать, что последние события в США, где социальные сети заблокировали действующего президента Трампа и волнения, связанные с движением Black Lives Matter, которые также во многом инициировали социальными сетями, не могли не подвести к мысли о том, что появилась сила, способная манипулировать людьми на очень высоком уровне. А влияние этих социальных сетей на молодые умы и цифровой след, оставленные ими в виртуальном мире, и шел разговор в студии телеканала Универ ТВ. Ну, надо понимать, что то, что мы как бы сделали, то, что мы написали в сети, оно, ну, остается. Для нас мы написали пост на стену и все. А... Информацию можно сохранить, во сколько мы это сделали, под влиянием каких других, какие мы страницы до этого посмотрели. Конечно же, некоторые сайты, они сразу говорят, мы этого не делаем, ребятам точно, и некоторые даже сертифицируют программный код. Но это не касается а, очень многих а, приложений, поэтому тут надо все-таки быть готовым к тому, что ну в принципе информацию, которую мы оставляем, и цифровой след тоже, то есть вот мы пошевелились, и наше шевеление очень легко можно записать. Также вопросом, вызвавшим обсуждение, стало то, что через соцсети молодежь призывают к тем или иным действиям. По словам проректора, по общим вопросам, всегда нужно думать головой перед тем, как что-либо делать. Особенно, если вас в социальных сетях призывают к массовому какому-либо действию, выходящему из зоны правового поля. Наша молодежь, если к ней идет обращение и, нее, и ею пытается манипулировать, наверное, на самом деле нужно в первую очередь включать голову, нужно думать, для чего все это делается, как это делается? Если человек взрослый и себя ощущает взрослым и личностью, в первую очередь должен думать, чтобы, имея свои какие-то политические цели, он должен эти цели именно пестовать, должен их обращать в рамках правового поля. Человек должен понимать, что если он в чем-то э, участвует, он должен понимать, что за какие-то такие действия он может понести ответственность. Когда э, мероприятие не санкционировано, поймите, здесь, наверное, и э, государство будет какие-то меры принимать, потому что непонятно, для чего это делается. Возвращаясь к теме молодежи и интернета, Леонид Толчинский выразил опасение, что многие молодые люди просто до конца не осознают серьезности ситуации, относятся к этому достаточно легкомысленно. Какая-то часть и школьников, и студентов, вообще молодых людей в целом, они э, вот, э, смотрят на такого рода приглашение, э, на такого рода манипуляции своим сознанием, да, как на э, возможность похайпить. Да? Э, Какие-то фотографии, потом mm -hmm. будут лайки. Э, вот э, означает ли, что вот он идет с этим соображением, а что не потусить-то, mm -hmm. да? Пригласили по приколу. В свою очередь, Евгений Султанов отметил, что организаторы незаконных мероприятий понимают, что своими действиями могут привлекаться к ответственности, однако стараются найти манипуляционные ходы через соцсети, которые, на первый взгляд, не являются путями призыва. Организаторы должны в данном случае помнить о том, что, призывая вот, любыми способами к участию, вот они тем самым участников участников вовлекают в незаконную акции участие в незаконной акции в незаконной акции не согласованно лучше правильно сказать то безусловно ну, за этим следует ведь и административное, но ну, а если так сказать не дай бог так сказать там будут какие-то еще и беспорядки насилие и так далее то и уголовная ответственность поэтому здесь как говорится вот хайпануть и потом сказать что я просто рядом где-то, так скажем, стоял и не, никаким образом не участвовал, не вот получается. оно не получится. Вот в чем вся проблема. В завершении эфира Леонид Толчинский подытожил, что лучший способ среди молодежи выразить свое мнение это сходить на выборы. Вот очень хороший способ выразить свою позицию, пойти проголосовать. Выборы, в этом да, году будут вот выборы. Конечно. И мы всегда фиксируем, что молодежь хуже всех голосует. Вот, и, по, и, вот, и, вот это ради, радикальный шаг. Да, и, как, и полную версию прямого эфира можно посмотреть на YouTube-канале Универ ТВ, а также в группе ВКонтакте. Председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зелия Валиева прокомментировал неприятную ситуацию, связанную с активно распространяющимися по социальным сетям призывами к несовершеннолетним с целью привлечения к участию в несанкционированных акциях. Ситуация это вызывает сильное беспокойство родителей. Хотела бы, чтобы все-таки ребята, молодые, э, все-таки, прежде всего, думали своей головой. Провокаторы они на то и провокаторы. У них есть и спонсоры, и укрытие. Они точно не пострадают. Подлость этой истории в том, что организаторы, э, они... Спрячутся. А вот ребята молодые, ведь в конце концов, могут их остановить. Состоялось расширенное заседание экспертного совета по общественно-политическим и одноконфессиональным вопросам при Казанском университете и Межвузовского координационного совета Республики Татарстан. Все подробности далее. Свертами на заседании выступили президент некоммерческого партнерства, Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства Марат Баширов, председатель общественной палаты Республики Татарстан Зили Валеева и директор агентства массовой коммуникации Теория Дарвина Владимир Кутилов. Повестка дня стало самочувствие населения республики. По результатам опроса жители Татарстана наиболее всего волнуют низкие зарплаты и пенсии, высокие цены, безработица, очереди в поликлинике, тарифы ЖКХ и общественный транспорт. Однако в целом почти 64% процента опрошенных удовлетворены состоянием дел. И, конечно, в основном мы соответствуем трендам федеральным, общефедеральным, с той лишь поправкой, что у нас всегда чуть выше там, оптимизм, чуть выше удовлетворенность, да, чуть выше результаты работы местных властей. Люди оценивают при, в общем тех же трендах и с точки зрения роста, и с точки зрения падения. Также обсудили и предстоящие выборы в Государственную Думу, отношение населения к лидирующим партиям страны. Было отмечено, что конкуренцию традиционным партийным проектам составляют теперь различные движения, фонды и некоммерческие организации. Тот же проектный принцип ставят во главу угла, так, но при этом не претендуют на политическую власть и соответственно, будут себя презентовать как человека, который не просит у избирателя квартиру депутатскую неприкосновенность, зарплату, там, автомобиль с мигалкой, да, но будет также решать вопросы, связанные с экологией, э, с дорожным строительством и прочее-прочее. Вот, вот это надо учитывать. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. На имя ректора Казанского университета Ильша Гафурова поступило письмо от профессора Института физики Ленара Тагирова, проходившего лечение во временном госпитале для больных коронавирусом университетской клиники. В нем содержатся слова благодарности врачам и среднему медицинскому персоналу. Также поступили и другие сотрудники Казанского университета. Вот я бы хотел в первую очередь поблагодарить руководство университета, ректора и руководство клиники за то, что они хорошо организовали работу. Потому что вот, ну, все-таки как директор инженерного института я больше внимания обратил на аппараты ИВЛ и, конечно, наличие, допустим, у нас... В нашей клинике аппаратов импортного производства, которые не столько и ИВЛ, сколько для поддержания, но они четко пока, это, умеют поддержать влажность воздуха и температуру. И это многих э, выручало. Я вот был, как сказать, в привилегированном положении, в том смысле, как сотрудник университета, почему я благодарю руководство не только за себя, а и за сотрудников других то, что наше руководство приняло решение такое, чтобы мы лечили в собственных клиниках. Все было, лекарства, кислород, все, ну, в общем, и самое главное, девчушки там, и такие заботливые молодые девчонки, в общем, я хочу искренне их поблагодарить.